Так, это, друзья мои, видеоотчет я делаю по тому, как расходованы средства, собираемые на вывоз ТБО. Итак, этот отчет висит на каждом этаже. Аналогично он висит на первом этаже подъезда нашего общего. Тут видно, сколько было собрано всего за ноябрь на вывоз ТБО. 4050. тысячи пятьдесят. На декабрь 3370, итого 7420. Указано, кто сдал, кто не сдал из этажей. И расход. Значит, с учетом октября, было в ноябре вывезено 21 банка. Из расходов на это 4200. В, ноябре получилось у нас 18, ой, в декабре 183600. Итого 7800, не хватило, средств 380 рублей. А Поэтому... Нет, нет, это я видео делаю. Расписались члены совета дома. Были выплачены личные мои средства, то, что написано красным цветом. Надеюсь, что в январе у нас устаканится. Разные цифры получились, потому что в ноябре у нас было собрано в здаре 126 человек, а в декабре 112, судя по средствам. Но это по разным причинам произошло, Вдаваться в подробности не буду. А самая главная ошибка была произведена с самого начала. Было учтено, что в доме проживает 141 человек по неоткорректированным данным 13 -го года. На самом деле проживает на самом меньше. И сумма-то общая была разделена на 141 человек. И поэтому вышло по 30 рублей с человека. Вот. И фактически собирается меньше предполагаемого. Надеюсь, что в будущем это все устаканится и будет все нормально. Пока у нас по 200 рублей берут. Если мы хотим заключить официальный договор, например, с одним из мусоровозчиков, то они берут по 350 рублей за бак. Ну пока вот в таком. До тех пор, пока не будет организован федеральный перевозчик, и мы будем за мусор платить по отдельным квитанциям, так же как за воду, свет и тепло. Сегодня я ходила на в Теплоэнерго и я... нет, вчера это было. Ставила заявление. На предмет осмотра нашего дома по вопросу установки, технической возможности установки прибора учета тепловой энергии. То есть сотрудники теплоэнергии придут в дом в определенное время исследуют техническую возможность, возможность установки счетчика теплового на нашем доме. Далее они дадут резолюцию: можно, не можно у нас ставить счетчик. И в соответствии с этой резолюцией мы будем принимать решение на, по поводу теплового счетчика. Дали мне адрес организации, которая может это установить, ну и форму расчета с ними тоже это будет в процессе, в рабочем порядке будет установлено. Сегодня мы устраняем аварийную ситуацию возникшую. Еще вчера, там подвал потихонечку, давно уже затапливается, наверное. Вот, пока уже не стала выходить на первом этаже. Вчера приезжали, почистили колодец. Я сама своими глазами видела, что вытекала в колодец уже из общедомового и трубы. А сегодня вновь, вот мы посмотрели, сейчас соберем там, в колодце... Маленькая, маленькая строчка только идет, значит где-то забилась, либо вчера не прочистили до конца, либо сегодня снова засорили, кто-нибудь бросил что-нибудь в унитаз непотребное. Сейчас лесарь уехали на аварию. Подвал у меня открыт, пока его закрыть надо. Но они подъедут и будем снова решать этот вопрос. Но, наверное, эту дверь мне надо закрыть, потому что это с той стороны Оказывается, там надо ставить еще Ревизию Какую-то трубу, которая называется ревизией Вот Так вот красиво на дверях первого этажа Вот вам, ребятки И Новый год Написала сюда объявление Пожалуйста, не бросайте в унитазы Ничего, Ничего. Потому что каждый вызов Стоит немалых денег Немалых денег стоит В этом году второй раз вызываем и еще потом надо будет откачивать из подвала, потому что там озеро течет. Буквально, в смысле, вчера было меньше воды в озере в этом в подвальном. Сегодня больше, и прям слышно, что как-то. Спасибо всем за внимание. Надеюсь на понимание.